Дорогие мои рукодельницы, наконец-то я добралась до обещанных майк. Помните, когда-то <смех> я вам показывала мешок пряжи для большого-большого количества майк, которые мы обещали связать. Я до них добралась. Видите, очередную майку, несколько штук уже готовы. Майка в разрезной технике. Вяжетая по программе Книг Стайлер. Но это эта майка. У меня каждая майка будет иметь свой, <смех> свою изюминку, свое отличие. Они все будут разные. И в ручном расчете, и в программе Книс вообще без расчета. Уверена, что из всего этого многообразия вы найдете для себя что-то ценное и полезное. Пока лето, пока жарко, успеете провязать обновки. Скоро похолодает, маки будут уже не сильно актуальны. Пока они нужны, не пропустите наше видео, потому что все маки будут выкладываться в бесплатный доступ. В ближайшее время буду монтировать и представлять вам для вязания.